Здравствуйте, Анна Эдуардовна. Здравствуйте. В сегодняшнем интервью мы бы хотели дать ответ на вопросы, которые встают перед людьми, желающими повысить свою онконастороженность. Да и в целом сегодня все больше и больше людей хотят следить за своим здоровьем осознанно, будучи проинформированными, понимая, какие изменения в разные периоды жизни происходят в наших организмах. И хотелось бы начать с такого вопроса. Какие виды УЗИ нужно проходить человеку? однозначного ответа на этот вопрос нет сколько специалистов столько в общем-то и мнений но конечно же необходим индивидуальный подход к каждому пациенту и уже решение какой, с какой последовательностью а, наблюдать данного конкретного пациента. А, может быть, у него есть какие-то наследственные предрасположенности и так далее. Но в среднем, конечно, хотя бы лет с 20 необходимо проходить УЗИ брюшной полости профилактически, УЗИ молочных желез. Обязательно, конечно, для женщин гинекология, несомненно. И для мужчин, конечно же, в приоритете предстательная железа, поскольку сейчас... В последнее время большое количество патологий различных, которые, к сожалению, не всегда определяются в виде болевого синдрома. Иногда пациенты приходят и после обследования недоумевают, что в общем -то, ничего не беспокоит, а какие-то изменения мы обнаруживаем. Конечно, это нужно найти вовремя, поэтому профилактические обследования они очень важны для нас с вами, для наших детей, родителей, вообще для всех Зависит ли от возраста показания к профилактическим УЗИ? То есть как изменяется список обследований в более старшем возрасте? Несомненно, с возрастом УЗИ необходимо, конечно, делать почаще. Почему? Потому что с возрастом, к сожалению, у нас э, приобретаются какие-то заболевания. Либо прогрессируют наследственные, либо какие-то приобретенные. И поэтому, конечно же, частота исследований будет чаще. Э, мы должны контролировать наши заболевания, которые мы приобрели. И, возможно, на фоне этого э, могут появляться какие-то другие заболевания, которые также требуют динамического наблюдения. То есть можно сказать, что если УЗИ мы делали до этого раз в год, то теперь, возможно, некоторые УЗИ нужно делать раз в полгода? Да, конечно. а Возможно, даже и чаще, но тут уже индивидуально, по показанию, конкретно для каждого пациента. Что показывает процедура УЗИ? Какие отклонения увидит доктор-УЗИст при помощи аппарата УЗИ? Угу. Метод ультразвуковой диагностики является недорогим методом, очень доступным методом и очень информативным методом диагностики. Методом УЗИ можно смотреть практически все органы и системы человека. Конечно, мы не можем поставить, верифицировать какую-то опухоль конкретно, какой она по гистологическому типу и так далее, но изменение структуры органа мы видим очень хорошо. И даже если данный метод УЗИ на вот конкретно данный орган не является приоритетным, все равно необходимо делать УЗИ. Потому что Иногда получается, что это единственный метод диагностики, который возможно провести данному пациенту или в данной конкретной области э, применить его. Поэтому, конечно, пробовать нужно обязательно. И уже исходя из этого, доктор, узкий специалист, к которому попадает пациент, он уже правильно подбирает ему методы до обследования, которые уточнят изменения в данном органе и, конечно же, вовремя, это очень важно, подбирает ему необходимое конкретно данному пациенту лечение. То есть, правильно я понимаю, что УЗИ увидит любое отклонение внутренних органов и дальше уже доктор будет разбираться, отправлять при необходимости на гистологическое исследование, но УЗИ это именно тот аппарат, который увидит любое отклонение и даст знать, что в этом органе есть какой-то непорядок. Да, несомненно. Угу. А есть что-то, что аппарат УЗИ может не увидеть? Конечно, ультразвуковой метод – это не панацея для всех заболеваний, поэтому существуют методы дообследования. Конечно, мы не так хорошо видим легкие, но хотя на фоне коронавирусной инфекции мы смогли применить ультразвуковое исследование в каком-то варианте и к этой проблеме. Да? Мы не видим, например, хорошо средостение, но мы можем э, посмотреть и если мы что-то вдруг нас как-то смутит или заинтересует, то насторожить врача узкого специалиста, что конкретно в этой области нужно искать и дообследовать. Переходя к теме онкологии, какие виды онкологии может увидеть УЗИ? Как вообще УЗИ видит онкологию? Угу. Ну, тут... Можно так ответить на этот вопрос. Конечно, изменения в органах мы видим практически всегда. Крайне редко, когда мы не видим изменения, но в силу какого-то плохого доступа или же очень сложно расположены опухоли, но чаще всего мы видим отклонение от нормы. Конечно же, мы не можем поставить гистологический тип опухоли и так далее, но увидеть, что в данном органе есть какое-то изменение, опухоль, либо какая-то кистозная структура, либо что-то другое, и уже насторожить врача именно в, это, в этой области, да, мы можем, конечно, и описать размеры, описать структуру и так далее, а уже на основании этого непосредственно доктор подбирает метод до обследования, либо это пункция, либо другие методы МРТ, КТ и так далее, который более детально поставят диагноз и дадут возможность врачу провести полноценное лечение для данного конкретного пациента. С удивлением в разговоре недавно я услышала от своей приятельницы такую фразу «Я не делаю УЗИ, потому что считаю, что УЗИ – это очень вредно, УЗИ – это излучение, УЗИ, возможно, не такое вредное, как МРТ, но тем не менее мои органы облучаются, и это приводит к онкологии». Насколько часто вы слышите такое мнение и соответствует ли оно действительности? Спасибо за вопрос. К сожалению, до сих пор встречаются люди, которые спрашивают нас, вреден ли метод ультразвуковой диагностики для организма. Этот вопрос очень долго и много обсуждается в различной литературе, но у нас давно уже нет никакой профессиональной вредности кроме как статическая нагрузка на позвоночник и на руки. В остальном это совершенно безвредно для человека, это не доказано. Да, конечно, мы по рекомендации не должны включать все возможные режимы на аппарате, когда мы смотрим плод во время беременности, когда мы смотрим глаза, да, несомненно, но в каждом конкретном случае исследования проводятся по показаниям, это необходимо. И в том количестве, в котором мы это делаем, оно безвредно. Я всегда просто объясняю пациентам, что это как эхолот ловит рыбку. Мы тоже с вами проводим исследования для поиска какой-то проблемы. Совершенно безопасно.